Распечатайте нам копии протоколов. вы распечатаете нам копию? Нет. Почему? Потому что у меня ее нет. Она в компьютере у вас есть. Ну, что я вам могу сказать? Ну скажите. Ну скажите. Это ваша обязанность. Товарищ капитан, товарищ капитан, пожалуйста, подойдите к нам, пожалуйста. Вызывайте, вызывайте. Вызывайте. Вызывайте. Бегом вызывайте. Значит, я хотел заявить о том, что председатель участковой избирательной комиссии не выступил своей заключительной речью, которая изложена вот здесь, методички вот в этой. И вы не выйдете отсюда, пока вы нам не объясните причину того, почему вы не выдаете копии протоколов если выборы закончились я чтобы слышно было там я думаю, да, да. Пожалуйста, за, не за, надо мне бейте, замечать. Не закончились. Нет. Выборы Если у нас бейте, не закончились. Я не отойду. Я не отойду. Я вас не трогаю. Все, вы типа, на рабочем типа, типа, месте. Нет, нет, все, я, я на рабочем месте. И человек. вы на рабочем Они месте. Не будем. Я никого я не трогаю. Руку да. Всего вы года. на рабочем месте, примите жалобы да, сейчас же, приняли, сейчас значит, же. Значит, послушайте меня внимательно. Мои полномочия закончились. Нет, не, не закончились. Да? Да? Не вводите мы. нас в заблуждение. Мои полномочия Не вводите, молодые пожалуйста. Люди, молодые люди, Да, слишком громко кричите и соседнему участку мешаете работать. Мы не, не мешаем раз. работать. Жалобы, Это раз. Во-вторых, жалобу... Почему? Да, жалоба о, -то о том, что нам не выдали о протокол. Том, не выдали. Да, это нарушение закона. Хорошо. Она может быть принята вами? Нет. Председатель. Может. Председатель. нет может. Нет, может. Сейчас председателя нет. Секретарь, между прочим, такое же должностное лицо, как нет, и председатель. Ошибаетесь. Зам председателя такое же должностное лицо. Значит, я еще раз хочу заявить, нет. что нет. на данном участке остался секретарь. Нет. Да который а должен выдать копии протоколов. Председатель не завершил торжественной речью наши выборы.